Доброго времени суток, дамы и господа. Прошло уже несколько дней со старта второй фазы припатча. Компания Blizzard навалила кучу контента. И скушав его, хочется заняться чем-то другим, более продуктивным. Например, Gold Farm. Привычные методы фарма были изменены. Во второй фазе было уменьшено получаемое золото с миссии соратников и призывов. Чтобы не скучать почти две недели, есть восставший из пепла, словно феникс, способ добычи золота, а именно прохождение старых рейдов и продажа торговцу всей полученной добычи. Этот метод был актуален давно, и теперь он вновь актуален в рейдах дополнения «Легион». На данном отрезке видео будет пройден изумрудный кошмар героической сложности. Особую ценность в этом рейде в любом режиме представляют драконы кошмара. В их луте может быть дракончик кошмара, питомец. Если рассматривать эпохальную сложность, то Ксави может подарить нам уникальные плечи с названием «На плеч» первого сатира. Иные рейды дополнения Легиона хранят в себе более вкусный лут, например, Маунты Инферналы, а также Урзул. Перед тем, как начнется погружение в цифры, советую вам не забывать о посещении моих ежедневных стримов, на которых идет акция невиданной щедрости в виде твич-дропсов. Разумеется. Красочное вступление нужно отполировать точными расчетами и сравнениями. До старта второй фазы припача прохождение изумрудного кошмара давало 850 золота. При моем полном прохождении на сегодняшний день будет получено 2041 единица золота, и этот фулран занял всего лишь 13 минут. Ранее примерно 2000 золота мы получали за один призыв, а изумрудный кошмар можно пройти во всех трех сложностях подряд и получить около 6100 единиц золота а также различные ценные предметы. Фармить или нет – выбор за вами. Всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!